Иван, здравствуйте. Вы обращались в опору. Подскажите, с каким вопросом обращались? Здравствуйте. Попал в дорожную яму, пробил колесо и обратился с целью получения выплаты. А откуда узнали вообще про нашу компанию? В интернете нашел, просто через сайт. А, через сайт, да? Подскажите, пожалуйста, довольны ли результатом? Вообще, какой результат, да, и довольны ли им? Выплатили сумму, которую и обещали, как бы по срокам немножко растянулось, но в целом все в сроке. Всегда звонил, всегда консультировали. Отлично. А сколько вообще времени прошло? Больше года. Больше года, да? Больше года. А, Ну, суммой довольны, результатом довольны? Да, такая же, как и говорили, все рубль в рубль выплатили. А, посоветовали ли своим знакомым обращаться в опору? Да, уже посоветовал. Большое спасибо. Спасибо. Большое.